Mm-hmm. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы послушаем сказку, которая называется «Чей нос лучше?» Бианки Виталий. Рассказы о животных. Мухолов-тонконос сидел на ветке и смотрел по сторонам. Как только полетит мимо муха или бабочка, он сейчас же погонится за ней, поймает и проглотит. Потом опять сидит на ветке и опять ждет, высматривает. Увидел поблизости дубоноса и стал жаловаться ему на свое горькое житье. Очень уж мне утомительно, говорит, пропитание себе добывать. Целый день трудишься, трудишься, ни отдыха, ни покоя не знаешь, а все в проголод живешь. Сам подумай, сколько мошек надо поймать, чтобы сытым быть. «О а зернышки клевать я не могу, нос у меня слишком тонок». «Да, твой нос никуда не годится», — сказал дубонос. «То ли дело мой, я им вишневую косточку, как скорлупку, раскусываю. Сидишь на месте и клюешь ягоды, вот бы тебе такой нос». Услыхал его клест-крестонос и говорит. «У тебя, дубанос совсем простой нос, как у воробья». Только потолще. Вот посмотри, какой у меня замысловатый нос. Я им круглый год семечки из шишек вылучиваю. Вот так. плюс ловко подел кривым носом чешуйку еловой шишки и достал семечко. Верно, сказал Мухолов, твой нос хитрее устроен. Ничего вы не понимаете в носах! прохрипилась болото бека с долгонос. Хороший нос должен быть прямой и длинный, чтобы им козявок истины доставать удобно было. Поглядите на мой нос! Посмотрели птицы вниз, а там из камыша торчит нос, длинный, как карандаш, и тонкий, как спичка. Ах! – сказал Мухолов. – Вот бы мне такой нос! Постой! – запищали в один голос два брата Кулика. Шелонс и Крашнёб-серпонос. Ты еще наших носов не видал. Поглядел Мухолов и увидел перед собой два замечательных носа. Один смотрит вверх, другой вниз. И оба тонкие, как иголки. Мой нос для того вверх смотрит, сказал Шелонс, чтобы им в воде всякую мелкую живность поддевать. А мой нос для того вниз смотрит сказал крошнёб-серпонос, чтобы им червяков до да букашек из травы таскать. «Ну, — сказал Мухолов, — лучше ваших носов не придумаешь!» «Да ты, видно, настоящих носов не видал!» — крякнул из лужи ширконос. «Смотри, какие настоящие носы бывают! Во!» Все птицы так и прыснули со смеху прямо ширконосу в нос. «Ну и лопата!» «Зато им воду щелокочить так как удобно!» Досадливо сказал Широконос и поскорее опять кувырнулся головой в лужу. «Обратите внимание на мой носик!» Прошептал в дерево скромный серенький козадой сетконос. «У меня он крохотный, однако служит мне и сеткой, и глоткой!» Мошкара, комары, бабочка целыми толпами в сетку-глотку мою попадают, когда я ночью на землей летаю. «Это как же так?» – удивился Мухолов. «А вот как!» – сказал казадой ситконос. «Да как, разинит зев!» Все птицы так и шарахнулись от него. «Вот счастливец!» – сказал Мухолов. «А я по одной мошке хватаю» а он ловит их сразу сотнями. «Да!» — согласились птицы. «С такой пастью не пропадешь!» «Эй, вы, мелюзга!» — крикнул им пеликан мешканос с озера. «Поймали мошку и рады, а того нет, чтобы про запас себе что-нибудь отложить. Я вот рыбку поймаю и в мешок себе отложу. Опять поймаю...» И опять отложу. Поднял толстый пеликан свой нос, А под носом у него мешок, набитый рыбой. Вот так нос! Воскликнул Мухолов. Целая кладовая. Удобнее уж никак не выдумаешь. Ты, должно быть, моего носа еще не видал, Сказал дятел. Вот, полюбуйся. А что же на него любоваться? Спросил Мухолов. Самый обыкновенный нос, прямой, не очень длинный, без сетки, без мешка. Таким носом пищу себе на обед доставать долго, а о запасах и не думай. Нельзя же все только об еде думать, сказал дятел-долбонос. Нам, работникам, надо инструмент при себе иметь для плотничьих и столярных работ. Мы им не только корм себе добываем, но и дерево долбим, жилище устраиваем и для себя, и для других птиц. Вот у меня какое дело! «Чудеса!» – сказал Мухолов. «Столько носов видел я нынче, а решить не могу, какой из них лучше. Вот что, братцы, становитесь вы все рядом, я посмотрю на вас и выберу самый лучший нос». Выстроились перед Мухоловым тонконосом дубонос, крестонос, долгонос, шилонос, серпонос, широконос, ситконос, мешконос и долбонос. Но тут упал сверху серый ястреб-крючконос, схватил Мухолова и унес себе на обед. А остальные птицы с перепугу разлетелись в разные стороны.